Блажен муж и жени иди на совет нечестивых, и на пути грешных не стал, и на седалище губителей не седи, но в законе Господне Его и в законе его получится день и ночь. И будет, яко древо насажденное преисходящих вод, ежеплод плод свой даст во время свое, и листья гонят подет, и вся еликаще творит успеет. Не так у нечестиве, не так у на яко прах его же возметает ветра от лица земли. Сего ради не воскрес тут нечестиве, на суд ниже грешницы на совет праведных, яко весть Господь, путь праведных и путь нечестивых погибнет.